Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть Minecraft, и сегодня я хочу показать снапшот 22.14 Infinity, то есть бесконечность, и да, это снапшот на 1 апреля, который выпустили разработчики, и я просто реально в таком шоке, в этих мирах вообще, количество этих миров больше 2 миллиардов, то есть это вообще охренеть можно, то есть это реально бесконечные миры, то есть ты любой мир можешь выбрать. Да, здесь есть вот такие вот полки бесконечности, я не буду делать обзор на этот снапшот, я сделаю больше как я акцию и расскажу о некоторых вещах. Вот, это просто книги бесконечности, и сейчас мы кидаем эту книгу в обычный портал, и все, мы кидаем книжку, вообще любую, да, просто туда пишите, главное ее подписать, это главное, да. Давайте зайдем в этот мир, я не знаю, что там будет, понятное дело, тут 2 миллиардов миров, ребят. То есть, тут э, один и тот же миг очень вряд ли попадется, да. Если ты одну и ту же книжку будешь кидать, то, возможно, ты будешь попадать в одно и то же место. Мы находимся в эндермии, и здесь, видите, каменные кирпичи, которого синего цвета, Да, полностью синие, да, это прям эндермию настоящий. Окей, давайте сразу же возвращаться. Я не буду, как бы, очень долго в мирах находиться, потому что здесь их просто 2 миллиарда каких-то, действительно, да. Я на самом деле реально в шоке, какое нафиг раз, такое обновление, вы делаете тогда сразу э, новые изменения, блин. Идем в этот миг. Ага, тоже эндермиг, но заметим то, что здесь все как бы зеленое. Ну такой более-менее приятный миг, с одной стороны, с другой не очень. Это у нас, это у нас лава. И это тоже лавы. посмотрите, какой... какая текстура у лавы странная. Ага. Блин, ну, он пустой просто, насколько я понимаю. Хотя, на самом деле, здесь вот такие вот миры, они э, вряд ли будут пустыми. То есть, вот, например, я полетел и вижу опять вот эти эндокристаллы. И они, видите, тоже другого цвета немножко. Так, отлично. Давайте прямо сейчас э, при вас создам миг новый, да. Напишу сюда что-нибудь и подпишу что-нибудь, да. Вот так вот, да. Завершить, кидаю. И у нас какой-то такой вот розовый мих, Да. Ага, это пустыня. Это пустыня. Вроде как, кстати, обы, ага, обычная, конечно, блин. Место воды лава, круто. Угу. И там еще что-то странное. Но это просто, то есть там ничего зеленого нету, то есть насколько я понимаю, весь мир такой. Да, ну вот смотрите, здесь какие-то странные блоки, ну не странные как бы, но их не должно быть, естественно, в обычном Minecraft. в обычном мире. Но это необычные миры, то есть видите, дальше у нас где по идее туман у нас все зеленая да теперь давайте мы просто берем какую-нибудь книжку и кидаем ее и получаем зеленые частицы в розовом портале да по идее насколько я понял потом э, цвет поменяется это что? А, это изумудная руда, я уже подумал, что за дивайн ХПГ, блин. Вау. Посмотрите! Маленькая луна и гигантское солнце. Охренеть! Вот это да, лазуитовый блок. И вот этот миг, кстати, очень необычный. Я такие не встречал. То есть это кубы какие-то э, лазуитовые. И это уже более похоже ну, на что-то интересное. То есть это не просто какой-то дефолтный миг. А я на что-то уже необычное. Да, кидаем. Отлично, новый миг. Так, это у нас опять миг. Я не буду в этом миге даже находиться, потому что он неинтересный. Видимо, я использую одни те же книжки, например, красную использую, здесь должно, должно что-то новое быть. Да, я же использую вот эти э, книжки бесконечности. Книжные полки бесконечности, насколько я понимаю, называются. Так, а вот это уже, кстати, интересно, подождите. Стекло. Вау. Но это реально очень круто, оно даже не погружается нормально И солнце какое гигантское или нет Солнце вообще малюсенькое, посмотрите, посмотрите на это солнце Офигеть, тут вот луна гигантская, солнце малюсенькое Офигеть, и большие зомби заспавнились Окей, ладно, в принципе мы не будем как бы, я не буду долго показывать просто летать в разные порталы и все. Для этого снапшота добавили команду варп в котором мы можем вести свой ник и много-много чего. Вот я сейчас веду свой ник, да, и мы сейчас припомнимся в мой мих. Кстати, сразу хочу сказать то, что мих по идее должен быть такой же одинаковый, то есть, э, ну, они же не бесконечные. То есть здесь, когда я буду вводить, например, свой же ник, вот именно с большой буквы, то есть у меня с большой буквы будет, если я веду с маленькой буквы, у меня будет другой мих. Видите, это другой мих. Да, это обязательно надо учесть. То есть, пишите свой ник с большой буквы. Если у вас ник с э, маленькой буквы, то, понятное дело, то, что с маленькой пишите, и вы найдете свой миг, так сказать. Да, здесь очень жестко лагает. Точнее, не здесь, а в прошлом мире, в котором мы сейчас были. Где я вам вот это все объяснял. Это у нас бамбук. Так, ну этот миг еще страшнее, мне кажется. Хотя они оба съемные, если честно. Да, давайте мы сейчас перейдем в другой варп. Например, вар вообще любые цифры пишем, да даже буквы можно. И мы куда-то телепортируемся. Это реально бесконечность. Кстати, посмотрите. Здесь хоть и цвета неба немножечко странные, и луна малюсенькая, солнце... Я, я даже не знаю, насколько оно большое, чем обычное солнце. Мне кажется, в раз 10. Ну да, в раз 10 где-то. Окей. А, мобы, кстати, заспанились. Заспанились мобы, которые даже умирать не будут нормально, вообще круто не будут успевать умирать я не понимаю даже как они заспанились миг кстати странный, видите с э, места камня у нас тут Незерек на даже нет, не Незерек, а багровые гифы это все из-за снапшотов вот этих, которые добавляют сейчас в Майнкрафте датское обновление пускай будет миг двухтысячных, две тысячи, да две й год как он выглядит в Майнкрафте? <с> <с> Интересно. Ага, это корабли. Как раз их показывали в трейлерах, да. Но понятное дело, то, что таких миров с кораблями, их тут просто миллионы, миллиарды, поэтому. Ну, не миллиарды, наверное, полмиллиарда, но все-таки. Ну, я думаю, все догадались, что это снапшот сделан не для официального Майнкрафта или не просто шуточный. То есть это именно шутка из-за на... 1 апреля, да. Это реально круто. Я, кстати, ждал то, что разработчики будут именно делать что-то. С новым снапшотом. Я реально так думал, потому что прошлый снапшот был какой-то 1998 год, по-моему, назывался, да? Эм, я не знаю, что там будет, но давайте посмотрим. Надеюсь, что-нибудь э, жесткое Точнее, ну, наоборот, не жесткое. Чего? Чё за звуки? Тут у нас пиглины ходят. Кабаны эти. Отлично. Что за... Вы слышите? Конечно вы слышите, блин. Кого я спрашиваю? Если я слышу, то вы будете слышать. Кто-то топчется. Но где? Так, это у нас миг закончился уже. Это Вах Россия. Да. Эм, ну, как бы. Что это за блок? Не понял я. А он даже не берется в руку. Это вообще какая-то дичь. Офигеть! Боже мой, что за наркомания? Короче, ну его нафиг. А можно на, уз на узком написать? Я думаю, что да. Да, можно, Лев2, мой канал. Узнаем, в какой он жопе. А, ну понятно, он в конце. В, в эндермии. Это означает то, что моему каналу все окончено. Ну ладно, я, конечно же, шучу. Ему будет окончено, если я буду снимать видео раз в две недели, блин. Или раз в неделю. Надо снимать часто. Да, что я сейчас и буду пытаться делать Да, конечно Слушайте, ну я думал, что здесь будет ну, реально жопу, лава везде тут, я не знаю э Метеоиты какие-нибудь падать, блин, ну вроде все получше, чем я думал Лев <ш no words> Life, Life есть канал у меня Второй канал, да, типа подписывайтесь э Вот так вот называется Лев Life, Life. Тут вообще любые названия пишешь и ты попадаешь в эти милы Да Это реально круто Вот такой вот, ребят, видите, нам миг попался Какие-то кости, боже мой, жизнь какая-то. Так, ладно, <laughs> в принципе, я хочу показать миры, которые я знаю, какие здесь вообще есть. Да что ты, черт побери, такое несешь. Здесь есть мих Blue, то есть синий мих да, все синее здесь, вообще даже вот это тоже все синее, настройки синие, можно сделать Red, красный, вот, красный мих да, вот. Это, насколько я понимаю, обычный мих только здесь все красное, да. Есть еще зеленый гейн. Вроде как это все цвета, да, но я думаю, что можно и найти и белые, и розовые, и все на свете цвета, и где будет обычный нормальный миг. Только тут, наверное, это нельзя написать э, вот так вот, да, то есть если я пишу, например, yellow, да, типа желтый, у меня попадается вообще какой-то розовый и бедрок, то есть э, как-то так, да. Так, давайте попробуем ввести какой-нибудь последний миг, потому что я уже долго достаточно снимаю. Например, киберпанк... 2077. Так. Ох. Ох, ⁇ пта. Ох, Это что за звуки? Египетская сила. Жесть. Я на месте стою, видите, меняется все. Офигеть. Блин, это звуки рая, походу. Да, это жестко. На самом деле не очень крутые эти звуки, но они прикольные, с одной стороны. Потому что звуки лавы я всегда любил. Так, о, свинопиглины эти. Ам... Слушайте, мне прям везет на миры, у которых какие-то звуки происходят. Это, я так понимаю, звуки от частиц. Хотя кто его знает. А, типа, как дождь падает. Так, у нас лед, Интересно. В этих сундуках у нас просто стартовый набор. Да. Который можно включить в Майнкрафте. О, блях. Капец. Ёпта. Ёпта. Я хочу знать, что будет в 2021. 12-й написал. 2021-й. Я надеюсь, не жопа. Хотя... Эм... Ну в принципе А 2020 Это какой я забыл Я его если что смотрел Ну слушайте в 2020 году Что-то все страшнее чем в 2021 Тут просто дичь какая-то Но Она хотя бы разноцветная В 2022 что будет Интересно Оо! Этот снапшот реально очень интересный. То есть, если вам надоело играть в ванильный Minecraft, например, или вообще просто надоело играть, да, вы просто можете зайти в этот снапшот, например, и просто повеселиться. То есть, здесь можно найти миры, в которых ты реально сможешь нормально выживать. Давайте, например, назовем мир Nef, Nef World. Типа новый мир. Может быть здесь что-нибудь нормальное выпадет, хотя сомневаюсь. Ой, ёпта. А, кстати, более-менее нормальный. Хоть и острова, ну блин, это, типа, нормально, это летающие острова, это Дивайн ХПГ какой-то. И тут есть деревья, правда, весь. Я музыку слышал. Ну, да, это музыка, смотрите. Офигеть. А зеленая, это, типа, чего? Что происходит в этом мире? Короче, я не понимаю, что происходит в этих мирах. Я без понятия. И теперь я зеленый, очень прям зеленый. Я заканчиваю на этом видео. Об этом можно снимать хоть 100 серий. Новый летсплей точнее не летсплей а просто новая рубрика. Да, я после летаю по мирам, что-то там ищу, летаю, смотрю и так далее. Очень большая часть миров, она лагает. Мне кажется, процентов 80, либо, ну, наверное, 70-80, они лагают. То есть лагают прям дико. Если вот этот мих у меня держит 130 fps в среднем, то здесь куча миров, которые, ну, реально очень странные. Вот я сейчас свожу любой мих я не знаю, что сейчас выпадет. Может быть, что-нибудь плохое. А может быть... О, боже мой, какие страшные звуки. Корабли. Так, какие-то корабли, опять кости, короче, жить какая-то. Всем спасибо, всем пока, я хотя бы здесь с нормальным скином. Всем пока, пока-пока, да. Goodbye, MazaFaka. Так, лев, лайф, лев, лайф. Все, ясно. Да, это немножечко странно.